в Карпаты и здесь мы будем кататься на самолетах, кататься на джипах, в общем будет интересно, поэтому не переключайтесь, погнали! Какие у тебя ощущения перед полетом? Я не <фуз> очень страшно, мне Но, сейчас покажу, так удивится. Покажи на каком самолете будешь Дашка, Есть. сейчас на этом самолете мы будем с тобой лететь. Ты готова? Да! Руки дрожат. Заходи. Я боюсь. Помаши подписчикам. Скажи мне впечатление, как тебе Очень было? классно. На... Ну вы тут, конечно, первые... Как это классно. Такие, а -а -а -а -а. Вы вообще а -а -а -а. офигуете. Поздравляю тебя, Даша, с первым полетом на самолете. Классно. Мы сейчас находимся на полуныне перца. И сейчас мы зайдем в кузницу. Посмотрим, как куют железо. Уйдем, ну, посмотрим. А вот это уже сделанная роза из железа Спасибо А сейчас мы идем куром курам и кроликом. Смотрите, ребята, какое нападение Держи, держи У них красные глаза Я среди овец Чувачи, -чу чувачи У них, оказывается, есть телевизор. Идемте, идемте. Пойдем. Это мастерская художника. Уже второй день в Карпатах. Вчера мы летали на самолётах. А сегодня едем на джипах за грибами. Но сначала нам надо перекусить. Ну а вы не переключайтесь. Поехали. Ребята, мы на джипах приехали в настоящий туман. А сейчас мы ищем грибы. Девчонки, вкусно? Да. Нет, Рикольно, почему Это тарелка из хлеба. и поднялись на джипах Живо, в огромный А еще тут есть такая вот котелка Нет, там козы, там козы. путешествия в Карпатах, поэтому подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые истории. И всем пока-пока!